Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. Сегодня мы помучаем насосную станцию Грунфоскала 2, которую нам удалось установить на специальный стенд, для того, чтобы понять, как работает частотный преобразователь при перемене расхода, как давление поддерживается. В этой насосной станции присутствует небольшого объема гидроаккумулятор 0,65 литра, 650 мл, соответственно, в нашем случае водозабор здесь осуществляется рядышком все. Сама на станция настроена на три атмосферы. Ну мы заодно посмотрим, как она работает по шумности. Открываем краник, давление падает, включается насос и выходит на рабочие три атмосферы, которые у нас есть. Потом открываем второй краник на кухне, где-то там еще. Водичка побежала. Как видим, давление постоянное. Разговаривать приходится немножко громче, но никто не сказал, что это будет бесшумно. Ну, открыли, допустим, третий краник, где-то там еще в ванной пошли, или какая-то стиральная машина подключилась. Вот частотный преобразователь работает, держит постоянные три атмосферы давления, подстраивается под наш расход. Мы расход можем менять. Вот закрыли. Опять же, около трех атмосфер. Оставляем один краник, минимальный расход, насосная станция продолжает работать. Надо понимать, что здесь вода забирается близко, поэтому это максимально похожая система для повышения давления на центральных магистралях. То есть, если же у вас, допустим, водозабор осуществляется из колодца или из скважины, то там немножко будет... Погрешность небольшая. Вот он сейчас будет включаться. Он нагоняет небольшое давление, порядка пол атмосферы. В запас бачок, чтобы наполнить. И уходит спокойно. Вот, то есть, ну, чтобы потом, когда мы открыли, он спокойно немножко воды нам дал и потом только включился. Вот. По работе, стандартная работа, это где-то 46 дБ этой насосной станции. Для сравнения, стандартные чугунные или из нержавейки. Насосные станции классического исполнения по шумности порядка 80 децибел то есть ну почти в два раза шумнее то есть, если бы мы его сейчас здесь включили то было бы нам очень тяжело разговаривать вот. поэтому это имитация вот нашего бытового употребления, такая насосная станция довольно в принципе она и компактная поставить даже под мойкой можно самое все таки лучшее применение это повышение давления в магистралях дачи дома и так далее вот, потому что при установке, как обычно, у нас любят поставить там, на 7-8 метров до воды, еще куда-нибудь в сторону отнести. Э, этот центробежный многоступенчатый насос э, может не справляться. Не потому что он плохой, а потому что он так и не должен справляться с такими задачами. Потому что у него предельная глубина всасывания 8 метров, э, и требуется от него 9 или 9,5 половиной, Ну, давай еще чуть-чуть, потому что мне же мало осталось, этого не, ну, смысла делать нету. Здесь получается встроена защита от сухого хода, камера разделена пополам обратным клапаном. Преимущество ее, в принципе, перед любыми насосными станциями. В том случае, если вода закончится, нижняя рабочая часть, которая с рабочими колесами находится, она всегда с водой остается. То есть, если даже у вас вода здесь закончилась, она выходит в ошибку сухой ход, через 5 минут перезапускается и уже не надо ничего доливать, она сама будет забирать воду, потому что рабочая часть ну, имеет воду, она уже сразу начнет создавать вакуум и поднимать воду на поверхность. ну как говорится, поставил, запустил один раз и больше к ней не подходишь. довольно умная штука, сломать ее сложно, но даже это у многих получается. гарантия 5 лет, поэтому ну, и по цене, конечно, подороже, чем аналогичные варианты дешевых станций там каких-нибудь, но оно того стоит. Мое мнение, что это на сегодняшний день, наверное, лучший вариант для повышения давления или водоснабжения с уверенным уровнем воды до 8 метров. С вами был интернет-магазин «Водолей» и насосная станция «Грунфоскала-2». Всего доброго, до свидания.